Раз, нахуй! Раз, блин! Справедливо! Блин, раз! Но держался молодцом! Во мне чужое уже свое! Что, Что не так, со мной? Взрослые думают, что я, я тупица и голубой Взрослые думают, что тубица я тупица и голубой Пиздец, ты воскрес! Меня дергает везде Твоим Буду твоим псикам! <свят> Что? Буду ну, твоим пясикам! Сохабом! <свят> <свят> Дай гадятся! А мне дописать! Ну короче, ты в общем слышишь нас. За пусть котло Дай мне лабу и пойдем Мы отопыемся на странной вечеринке с бомжом Мы оттопыемся на странной вечеринке с бомжом Болеть. Ну а что, что потом будут твоим песикам? Погоди, что? Будут твоим песикам! Погоди, что? Будут твоим песика! Закон, выебнулась косяком Я любил твое лицо Но держался молодцом Покажи мне язычок Или расскажи стишок Ты же знаешь все равно Не получишь ничего ты икона, я закон. Вы косиком, косяком. Я любил твое лицо, но держался молодцом. Покажи мне язычок или раскажи стишок. Ты же ты знаешь, все равно. Блять, наконец-то опять! Это... Больше, часть часть okay. это... Те, Больше нормально Это записал. было очень Я тебе честно скажу. Я завтра, короче, посмотри, блять. Посмотри, вот это первая половина. А я забыл записывать. Мне ее придется Будет а заебись, если это все войдет, блядь. Брай, в трек. А, <связь> а я даже мой <связь> резать уже блядь, закончился, блядь, давным-давно. Да давно закончил. Ну нам похуй, мы шла и пизди, блядь. Здесь неправильно. Чис <связь> чисто на похуй. Ты куда <связь> пил? А, вот она пьет. Ну, смотри, можешь вот <связь> <в этот> эту часть, <связь> где мы вместе пели, нормально подставить. Мы там нормально вроде спели, только где я чуть-чуть обосрался. <связь> да и обосрался. В паре моментов, блядь. Да и похуй, блядь. Вообще поймать. Там просто даже не слышно будет, что я обосрался, потому что мы вместе орали.